Быть простым – значит переместиться из головы в сердце. Ум очень коварен, он никогда не прост. Сердце никогда не коварно, оно всегда просто. Быть простым – значит переместиться из головы в сердце. Мы живем головой, поэтому наша жизнь становится все более запутанной, и похожей на головоломку, в которой ничто, кажется, не хочет становиться на место. И чем более мы мудрствуем, тем более запутываемся. Вот вся наша история. Мы становимся все более и более сумасшедшими. Земля почти стала сумасшедшим домом. Пришло время, если человечество вообще хочет выжить, случиться великому сдвигу. Мы должны переместиться из головы в сердце. Голова уже подготовила почву для самоубийства. Она создала столько несчастья, столько скуки, столько бед, что самоубийство кажется единственным выходом. Вся Земля готовится к самоубийству. Глобальному самоубийству может помешать только чудо. И вот какое это будет чудо. Если чудо случится, оно будет следующим. Произойдет великий сдвиг, радикальная перемена в самом нашем мировоззрении. Мы начнем жить сердцем. Мы отбросим всю вселенную ума и начнем все заново, как маленькие дети. Живите сердцем. Больше чувствуйте, меньше думайте. Будьте более чувствительны и менее логичны. Пусть у вас будет больше сердца, и ваша жизнь станет сущей радостью.